Добрый день, как всегда очень приятно перед вами выступать в очередной раз. Сейчас поставлю часы, чтобы не слишком долго говорить и не утомить вас. Ну, практически, если, короче, назвать тему, о которой я хочу здесь порассуждать, я всегда не читаю лекции как таковых, а как бы рассуждаю на тему, которую я обозначил. Это трансформация понятия мусульманской умы. Тема, я считаю, она безумно важная, потому что, в общем, мало кто об этом говорит. И среди мусульман, и среди не немусульман, и среди специалистов. Это ключевое понятие вообще для, для мира, я считаю, для востоковедной науки. И я бы хотел поговорить о том, что же это вообще такое. И начать, может быть, с того что это понятие претерпело за длинную, протяженную историческую эпоху, во время которой оно используется, применяется, еще ближе, да, и за эту историческую эпоху оно претерпело очень большую, обширную трансформацию. Мало кто, говоря о предметах, которые связаны с этим понятием, задумываются в его исконном значении. Несмотря на то, что этот термин он многозначен в своей основе, он встречается 64 раза в священном Коране и, казалось бы, имеет определенный смысл, как мусульманская умма, но не будем забывать, что его эволюция была не столь простой. Давайте обратимся сначала к изначальному этапу применения этого слова. Оно, поскольку я ориентируюсь на то, что большинство из нас, из вас в той или иной мере знакомы с арабским языком, э упомяну, что, естественно, как вы сами понимаете, это слово имеет три корневые: первая хамза, и о том первый мим и второй мим геминированный мим, и он связан с одним из древнейших э терминов родства ум мать Умма с добавлением, с переводом этого слова в, в женский род. Я, ну, я имею в виду, как он выглядит. И оно имеет широкие параллели практически во всех семитских языках, в том числе в древней сафаитской надписи на севере Аравии, одна из первых надписей для арабов. Что даже дало возможность некоторым специалистам говорить, что, может быть, это слово откуда-то заимствовано из еще более древних языков. Но в любом случае оно обнаруживает широкие параллели. Это и акадское слово «уман», «народ» или «армия». Это угорицкое «умт», что значит «семья». Это арамейское «ума», «нация», «раса», «народ». И эфиопское «аммат». И что значит «племя», «народ», «природа», «намерение». И сирийское «амума» — это «форма». И акадская соответствующее слово и так далее и так далее. Теперь посмотрим средневековые арабские словари, как появилось это слово. Ну, один из таких хороших словарей это Лисан-Уль-Араб имама Ибн манзура Он э, хорошо иллюстрирует многозначность этого термина в то время, в средневековье. И как пишет арабский лекси лексикограф, он говорит о двух, о двух э, вариантах этого имени. Можно по-арабски, как, наверное, некоторые из вас знают, сказать и умма и имма это одно и то же. Вот. он говорит, что умма или имма это шара Если бы Аллах захотел, он сделал бы вас одной уммы или одной общиной. Кроме этого, близкое к умма слову, слово имма означает также, как арабские словари средневековые говорят, является синонимом слова халь или шаан, то есть положение или состояние. Кроме того, по Ибн Манзуру, умма это еще, как он говорит, алькарнумина нас. То есть это поколение или век людей. Не просто век, а век людей. Люди, которые живут в течение определенного срока. Или говорят, под от умом курун, как сказано в словаре, то есть прошли умы или прошли века. И говорится, что у каждого пророка есть своя умма, которой он не послан, то есть, включая и верующих, и неверующих. Говорят: умма пророка Мухаммада, саллаху алейхи это все, кому он был послан из тех, кто уверовал и кто еще не верил и не стал веровать. Или говорится, у каждой уммы есть свой посланник. Кроме того, говорится, каждое поколение людей – это отдельная умма. Или, э, как, или оно умма аляхида. Надо сказать, что э, очень важно, что многие не знают из тех, кто сегодня занимается арабским языком или вообще исламом, не понимают, что слово «умма» относилось не только к людям, но и ко всему живущим, ко всем животным, к живым существам. Опять вернемся к словарю имама Ибн Мансура. Имам пишет «Аль-умма» «Аль-джилю валь-джинсу минкулли хай». То есть «умма» – поколение и вид всего живого. Или можно это перевести как «всякий вид животного умма». В Коране говорится, нет ни одного животного на земле и птицы, летающие на крыльях, это мой собственный перевод, чтобы они не были одной умой, подобно вам. А в хадисах пророка сказано еще более ярко, если бы собаки не были уммой, как и все остальные, я повелел бы убивать их. Понимаете, собаки, есть представление, что мусульмане чуть ли собак не считают нечистыми существами, хотя люди гораздо более нечистые, чем собаки, так по-человечески сказать. А оказывается, пророк говорил, что если бы собаки не были умой, то я бы повелел их убивать. Он этого не делал. Пророк, как известно, в одном из хадисов велел собаку, упавшую в колодец, вытащить и сохранить ей жизнь. Кроме того, в хадисах сказано, муравьи умма из, из умом. Это значит, что существует община умма и собак, и муравьев. Очень неожиданно, но это сказано. Слово «умма» используется и в значении слова «имам». Это эквивалент имаму. В Коране сказано «Инна Ибрагима кана умматан канитан лилля». Имеется в виду, что Ибрагим был имамом, предтечей, предварителем в единобожии. То есть данный аят следует переводить э, на самом деле, как «Был Ибрагим имамом, покорным Богу». Кроме этого, «умма» еще означает «осанка», «лицо», то есть «гайа» или «кама». Говорится о человеке «Инна ухасанун львач. Он красив лицом или хабихан ума или уродлив, страшен физиономией. Кроме этого, умма – это также человек, который вобрал в себя благо. Это еще и время и срок, опять же, как сказал Всевышний, валя ин ахарна анхум, валя айзаб, или ума если мы отсрочим наказание до определенного времени. Но это еще не все. Умма — это еще и повиновение, то есть эквивалент или синоним слова «ттааа». Это еще и ученые, аль-алим. Это еще и группа, и община, то есть аль джама Или умма Аллаха — То есть умма Аллаха — это его народ. И поэтому... Автор знаменитого толкового словаря арабского, английский арабист Лейн, заключал, что умма – это люди определенной религии и люди, к которым не спослан пророк, в том числе верующие и неверующие. Можно заметить, изучая и Коран, и хадисы, многообразие контекстов, в которых это слово употребляется. Как считает автор одной из статей к энциклопедии «Ислама Пары, это слово относится к этническим, лингвистическим и религиозным группам людей, которые являются объектами божественного спасения. То есть все являются объектами божественного спасения. И здесь очень интересно, мы сейчас переходим к вопросу о трансформации. Можно видеть, изучая историю, и жизнь пророка Мухаммада, что в первый период своего пророчества Мухаммад рассматривал своих мекканских собратьев, мы о Мекке говорим, как закрытую умму. То есть вот в умму входили только те, кто в Мекке значит, вокруг него объединялся. Потом, когда он перебрался в Медину, он объединял в эту умму уже всех мединцев, арабов-мединцев, включая и не мусульман. То есть и христианские, и даже иудейские племена, которые потом стали его самыми главными противниками, поскольку они не хотели принимать Ислам, и они включались в эту умму. Вот понятие уммы, если оно сначала было аморфным, и вообще там были все... Да, и муравьи, и, и всех животные, и так далее. Потом это, значит, мекканские арабы, потом это все мединские арабы, включая последователей даже других религий, естественно, и многобожников тоже, хотя там были в основном иудеи, а также христиане, и всех тех, кто еще не обратился в ислам. Потом, когда он вернулся уже в Мекку, критериями включения в Умму стали уже религиозные и этнические качества. Вот это первая трансформация Уммы, то есть уже вторая, первая, когда это стали мединцы, это умма как сообщество арабов Медины, после того, когда они были меканцы, потом это мединцы, а теперь она уже из арабского понятия, объединительная арабская, так сказать, объединяющая община, она стала мусульманской общиной. То есть последующая трансформация после того, когда пророк вернулся в Мекку победителем, это уже стала умма мусульман. И надолго стала ума, умма, как община мусульманская. И здесь при, придем к толкованию очень важного слова умми. Умми. Оно тоже неоднозначно. В современном языке умми означает что? Кто мне скажет? Неграмотный. Совершенно верно. Неграмотный встречается, мы сейчас поговорим о неграмотности. Вот этот умми встречается в Коране неоднократно. И в том числе в качестве эпитета пророка Мухаммада. 7 седьмой суре, аят 157-158 сура преграды. Говорится, Расулю набиюль умий. По мнению арабских, большинства арабских лексикографов, не разбирающихся в теме, прямо скажем. Этот эпитет использован потому, что пророк не владел грамотой. И поэтому в переводах говорится, что он был неграмотен. Это неправда. Неправильно. Конечно, такое суждение принадлежит более поздним комментаторам, которые не вдавались в этимологию. Они просто, ну, умми, умми, понятно. Он же не, не писатель, получал откровения божественные. Они могут ссылаться на отдельные хадисы, где есть противопоставление. Например, один только хадис практически, где говорится, кулью а умиюн аукятиб. То есть каждый мусульманин либо... Как бы грамотен, как бы, что я считаю неправильный перевод. Либо кеатип, то есть пишущий. Он либо пишет, либо он не умеет. Но на самом деле здесь есть коннотация со священным писателем. Кеатип – это не то, что он пишет да, что-то, а имеется в виду, что кеатип в том смысле, что он знаком со священным писанием. То есть аль-китаб. Он знает аль-китаб. Или он не знает, или он умми. В том смысле, что он невежественен. В смысле знания единого Бога или знание Писания. Здесь противопоставление, не в том, что он может там ручкой что-то, или там пером, да, калямом тогда написать что-то. И тот же Паре, которого я упоминал, он приводит аналогию, проводит между этими аятами, аятом номер два из Суры 62. Это собрание, где говорится, что Аллах послал к тех, кого он называет, уммиюн, посланника из их числа. И совершенно очевидно, что речь идет не о неграмотных людях, знаете, какие-то люди вообще глупые сидели, и Аллах выбрал из их числа человека и сделал его пророком, последним самым э, пророком Бога на земле. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что это были люди, которые не знали единого Бога и не знали Писания. И это подтверждает аят 78, суры 2, корова. Среди них есть умиюн, там сказано, я по-русски говорю, для ясности Которые не знают писания То есть умиюн это люди не знающие Писание, Не в том смысле что они неграмотные Соответственно и к пророку применять этот термин нельзя Такой перевод Это конечно не, нельзя сказать что это язычники Но это люди невежественные Что в каком-то Как говорится да, И не необразованные не Совсем другое Они могли быть Как могли быть вообще арабы быть необразованными Если они не знали писания Посмотрите на Муаллакат, да, на доисламскую поэзию. Это чудо, это пример, это вершина вообще поэзии. Просто вершина. Посмотрите на перевод. Не было еще ислама. И Этих людей можно назвать необразованными, что? Ли? Какая глупость? Понимаете? Это невежественное в том смысле, что они не знали Бога и они не знали Писания. Поэтому это в каком то смысле то же самое, что джагилия? Джагиль не в том смысле, что он там тупой, да? В том смысле, что он джагиль, он не знает Аллаха, не знает Писания Священное. И поэтому в хадисах встречается выражение «аль-умма туль-уммия». То есть невежественная умма в том смысле, что это умма, не знающая Писание. Иначе говоря, арабам был не послан пророк, который вышел из их среды, из среды людей, не ведавших Священного Писания. А если вчитаться в аяты 156, 157, суру 7 преграды, то можно еще предположить другое толкование, эпитет умми, применить к пророку, запись о котором люди найдут в Торе и в Евангелии, это дериват от уммы, то есть это пророк уммы, но ни в коем случае не человек, который не умел читать и писать. И переводы, которые есть во многих переводах, и хадисов, и э, в тавсир, тавсирах на русском языке он совершенно не годится никуда. Это неправильный перевод и более того искажающий суть, очень важную для понимания ислама. В новое и новейшее время перепрыгнули дальше к трансформации. Новая многозначность. Посмотрим на мусульманских реформаторов 19 века. Мухаммад Абда Джамали Дин Умма это превратился в символ пан-исламистского проекта. Когда в 1924 году был упразднен... Новое движение халифатистов. Оно, наверное, если кто историю знает, оно хорошо известно. Тем более, что халифатизм был поддержан очень широкой татарской интеллигенцией, духовенством российским. Поехало на халифатистский конгресс. Но он был не халифатистский, он был всемусульманский конгресс в Мекке. Поехало духовенство, в основном татарское. Вот. И Понятие умбы стало таким объединительным для, для всех мусульман. То есть такое трансграничное понятие появилось: вот давайте всех мусульман объединим, и вот будет тогда будут все хорошо жить. Да? Такой пан-исламистский Вот Есть проблемы, да, колониализм, войны, беды на мусульман налетели, как вообще всю жизнь. И вот, если всех объединить мусульман, умма возникнет, трансграничная умма, вот тогда будет все хорошо противоположность этому трансграничному проекту номер один возник проект номер два в арабском мире. Национальное движение арабов. У них исламизм был компонентом их новой уммы, но в основном эта умма совпадала с европейским пониманием нации, как общеарабской. Вот всех арабов давайте объединим. До сих пор эти движения они конкурируют. Есть исламские проекты и национальные проекты. Они все время вот то один побеждает, то другой. После, кстати, Второй мировой войны тоже побеждал светский национализм. Возьмите баасистов, насыризм, арабских националистов. А временами, значит, побеждает то, что мы видели в последние годы. Мы об этом потом в конце поговорим. И э, учитывая эту тенденцию, англичане, когда боролись с турками во время Первой мировой войны, не пообещали... Американскому шерифу Хусейну, кашемиту, кашемитскому шерифу, великому шерифу, как его называли, они ему пообещали создать великое арабское государство, Машики всех объединить, создать одну державу и вот во главе поставить этого кашемита. Потом они его, как всегда, обманули. На, на вашем молодежном жаргоне кинули бедного шерифа и значит, этого государства не создали, а создали систему мандатов, закабалили государство Машика. Естественно, что в те времена эта умма имела как бы две коннотации. Было два понятия. Умма как нация, вот в современном понимании. Мы можем сказать, что у нас российская, да, у нас есть понятие. Российская нация, тут русские, татары, там, чеченцы, все остальные. Да? Это умма. И вот это такая же была умма, так сказать, у арабов, потому что когда появился арабский национализм светский, там ведь были и христиане, и создатели ассийского движения, движения арабских националистов, палестинцы первые. Они, они были христианами. И вот э, эти все борьба исламистского понимания уммы и арабско-националистического, они э, со, э, как бы соперничали. Если мы посмотрим на созданное на Аравийском полуострове новое государство Саудовской Аравии, двадцатые 20-е годы воодушевлявшиеся идеями э, Мухаммада Абдул-Вахаба, ваххабизм, оно первоначально имело такие экспансионистские амбиции всех объединить, уж во всяком случае, в Аравии всех. А то, может быть, и за Аравию выйти. Но постепенно, когда было понятно, что селенок не хватало, у Абдул азиза у короля Абдель азиза то оно замкнулось в границах, которые значит, были договорены с соседями. Там с Ираком, с транс там англичане сидели мощные, не давали, так сказать, ему туда залезть. И первые попытки Ихванов, Ихванской община, на которую опирался абдуль а потом начал их бить по голове. А, туда проникнуть, они, в общем, были блокированы, абдуль подписал договора с англичанами, с, Ираком, с иракскими властями колониальными, с трансаорданскими, и, в общем, как бы замкнулся в своих границах. И вплоть до 60-х годов XX -го века саудовский ислам вообще не предпринимал никаких попыток экспансии, даже на мусульман. Не было ни ваххабитской экспансии, никаких международных, таких трансграничных организаций мусульманских, которые бы протягивали свои, так сказать, щупальца везде. Как это происходит в наше время? Спасибо, это очень правильно. Я сделаю сам. Вот, а теперь, значит, смотрите, еще одна страна, Пакистан. Он в сорок четвертом году отделился от, от Индии, как исламское государство. А Индия была полиэтнической. У нее были периоды, когда командовали мусульмане, да, там делийский султанат был, были периоды другие. Вот, а, Пакистан отделился, он тоже не стремился к расширению своей государственности, хотя поначалу у него был восточный и западный да, Пакистан, и слово-то было странное, оно раньше не употреблялось, Пакистан, собственно, неологизм, государство мусульман. И потом уже отделился восточный Пакистан, стал Бангладеш, что <coughs> бенгальцы не хотели жить под. Под этими, под этими правителями. И более того, очень забавно, что, несмотря на то, что главное, на территории нынешнего Пакистана главный район был Панджабом, пенджабцы были, собственно, главной этнической группой, и вроде бы их язык был группой главных, ну и Белуджи там были, и так далее. А государственным языком стал язык мухаджи, мухаджиров. Это те индийцы, мусульмане, которые приехали с территории собственно, нынешней Индии переселились в Пакистан, поскольку раздел произошел по конфессиональной границе, и они стали господствующей группой. И язык государственный Пакистана ⁇ это тот же Хиндустань, То есть Хиндии, если кто-то из вас изучал или изучает, и Урду, это, в общем, они пользуются разной графикой, есть небольшая разница, но, в принципе, это язык мухаджиров, которые такие же, как, как индийцы, только другой верх. И они так, Саудовская Аравия, Пакистан, так и остались два государства в истории, которые образованы, по сути, по конфессиональному признаку, государство на религиозной основе. Это государство ваххабитов, это государство индийских мусульман, по сути. И, а вот в 40-х годах, если мы посмотрим на усилившиеся движения светских арабских националистов, для них высшей целью было объединение не мусульман, а арабов, но ислам был важным компонентом их идентичности. Но то, важно, что туда включались и все меньшинства, и конфессиональные, и христиане, и все кто угодно. И даже поначалу иудеи было все нормально до того момента, пока не появился Израиль, не, не стал восприниматься как агрессор, и тогда уже значит, иудеи, собственно говоря, в основном из арабских стран почти все уехали в Израиль. Это была большая трагедия для, для арабов, но тем не менее тоже такой элемент трансформации. Иначе говоря, у националистов арабских снова произошла новая трансформация. Если много веков, как я говорил, уммой стала исламская, все мусульмане, а теперь обратное произошло движение от мусульманской умы к арабской, то есть для баосистов, насыристов и так далее, ума уже стала ума арабов, а не умма э, мусульман. И поэтому лозунг арабских националистов, вот у Сирии сейчас, да, наш друг Башар Асад, лозунг баасистов, умма Арабия Вахайда затрисаля халида, то есть единая арабская нация, обладающая вечной миссией. И три компонента свобода единство, социализм. У баасистов, у насыристов это такая попытка возродить, использовать, манипулировать пониманием умы как консолидирующим элементом, элементом солидарности, вдохнуть в него новую жизнь. А радикал-исламизм, появившийся как противовес этому национализму, считал иначе. Вот есть такой идеолог радикального ислама Саид -кутб. Кутб, его казнили в Египте в 1966 году. Как раз когда я был там студентом, я это очень хорошо помню, совсем молоды. Вот он говорил, что умма – это не только территория, которую занимает ислам, и не отечество людей, предки которых когда-то жили в прошлом в соответствии с исламским образцом. Мусульманская ума это сообщество, или джама, людей, вся жизнь которых в ее интеллектуальном, социальном, экзистен... экзистенциальном, политическом, моральном и практическом аспектах основана на исламском образце, то есть минхадж. Вот если вы живете по этому Минхаджу, тогда вас можно отнести к мусульманской уме. А если вы просто сходили в мечеть или там, я не знаю, даже помолились, или там пост соблюли, вы не мусульмане, потому что у вас Минхаджа ваш. Этого нету полного Минхаджа, по которому вы живете. И вот эта пан-исламистская линия, она получила развитие уже в наше время, в концепциях там, скажем, Хайсбутахри или Ислами, да, такое достаточно. Умеренно радикальное движение, я бы сказал, радикальное, но гораздо менее радикальное, чем э, пресловутые запрещенные у нас ИГИЛ, ИС, да, исламское государство, побитое сейчас сильно, но это та же самая концепция пан-исламистская на основе какого-то минхаджа, который получает извращенное, жестокое и, в общем, очень неприятное толкование. Но Появилась и другая тенденция, которую называют специалисты, его можно, ее можно назвать как уммаизм. То есть общественно-политическое течение, основанное на концепции уммы. Это новое совершенно движение, создания глобальной уммы, в которую входят те мигранты, мигранты из мусульманских государств, которые живут в Европе и еще где-то, да? везде, по всему миру. Это связано именно с тем, что э, общины мигрантов, стали играть огромную роль в мировой политике, особенно в Европе. И поэтому это, это явление стало объектом пристального исследования исламоведа. Ну А что это такое? Вот этот тумаизм. Да? И стало, стали они размышлять, а что, как понимать эту концепцию новой умы применительно к тому, что пишут европейские мусульмане. Разброс мнений широк. Французский исламовед Оливье Руа говорит о... Вот рассматривая эту, собственно, эволюцию понятия э э уммы, это, я бы сказал, что это миграция понятия ума происходит. В мигра сама миграция понятия вместе с миграциями мусульман. Они иммигрируют и понятие ум. И вот во что оно мигрирует? Оно превращается, как считает Руа, в некую деэтнизированную и детерриториализированную э ислам. С другой стороны, оно за него, а в то же самое время – Руа считает, что это такой абстрактный универсум, потому что эти общины они часто утрачивают связь с теми культурами, из которых они вышли. И поэтому вот этот умаизм является единственным консолидирующим элементом. То есть там турок в Германии, да, который уже забыл, где Турция находится, таких много достаточно, или алжирец во Франции. Вы знаете, все время говорят, что вот алжирцы там в пригородах Парижа, они живут своей жизнью, и там не совсем так, что они не интегрировались, не совсем так. Они даже говорят на, на специфическом французском жаргоне, они не по-арабски между собой говорят. Есть, которые говорят на алжирском диалекте, вообще никому непонятным, жуткий диалект, если для арабистов, когда столкнетесь, придете в ужас. Вот, я ничего не понимаю в алжирском, хотя несколько диалектов знаю хорошо. Вот. И вот они говорят на таком вот специфическом французском арго, что удивительно, что свидетельствует об утрате ими, частичной утрате идентичности прежней связи со своей прародиной. Они французы все равно, ну, своеобразные французы. И вот значит, вот этот тумаизм является консолидирующим, объединяющим, и в этом его новая трансформирующаяся роль. И... Есть и другие точки зрения, насколько вообще э, есть политическая коннотация у этого термина. Одни считают, что это транснациональное политическое сообщество, умма, другие считают, что это не так. Вот. И мы видим, что в определенных моментах э, консолидация выходит на первый план. Несмотря на то, что они разобщены, разрознены и живут в национальных квартирах, французы, мусульмане, там. Немцы-мусульмане, англичане-мусульмане, там в основном пакистанцы. Понимаете, они, они все-таки в своих государствах живут. И будут, чем дальше поколения пойдут, тем дальше они больше будут становиться интегральной частью своих национальных сообществ. А тем не менее, есть элементы, когда происходит выплеск консолидирующей э, энергии. Ну, например, помните, когда было карикатурное дело знаменитое, когда все мусульмане поднялись в Европе против, ну не только в Европе, но и в Европе тоже, поддержали да, протесты против карикатурного пророка. Это такое вот религиозное товарищество возникло. Значит, идентификация суммы, она явно имеет какие-то политические коннотации. И один из специалистов, Рональд, нет, он не Рональд, он Роберт, Роберт Сондерс, приходит к выводу, что мусульманскую уму можно даже считать нацией. И как тут не вспомнить Саид Такутпа, который сказал, у мусульман нет другой нации, кроме ислама. С чем мы не согласны, но тем не менее есть такое функциональ... функциональное понимание нации. Или, как говорится, говорят, содружество общих чувств. То есть, с одной стороны, есть идентичность со страной пребывания, с другой стороны, возникают элементы, как я сказал, элементы солидарности. Вот эта бунту... бунтовавшая молодежь парижских предместик, который говорит на старом жаргоне французского, в то же время, значит, там ведет себя несколько иначе. Вот. Еще один специалист Карич, он сравнил парадоксальным образом европейских мусульман со стадией, которую прошли европейские евреи, когда они боролись за, как он пишет, институты, с помощью которых хотели сохранить свою религиозную и культурную идентичность. То есть вот Массовое политическое движение сионизма, оно собирало евреев разных, которые вроде бы уже давно забыли, там, кто они, да? Вот. И для них антисемитизм стал цементирующим элементом. Он помогал собрать их воедино. И то же самое, как он считает, что вот исламофобия, элементы, которые сегодня мы видим в Европе, она тоже помогает консолидировать мусульман и объединить их в рамках какой-то идентичности, хотя, в принципе, Ясно, что поворота к чему-то там, к созданию какого-то единого исламского сообщества это, это иллюзия, этого ничего не будет. Но, тем не менее, вот это чувство виктимизации у мусульманских иммигрантов в Европе способствует умаистской солидарности. Эта солидарность может даже противостоять каким-то устойчивым политическим идентификациям. Еще важно, как, конечно, относятся к мусульманам в том или ином государстве. В одних государствах есть попытка их насильственно ассимилировать, ну скажем, французы, такое у них интеграционистская модель очень сильная, и даже Руа говорит о том, так называемом виртуальном гетто чтобы отчуждение вот это, оно не возникало, как протест против этой насильственной ассимиляции. С другой стороны, есть и мультикультуралистская модель. Например, в Голландии они насильственно составляют детей определенных этнических групп учить язык своей прародины. Ну, представьте себе, что где-нибудь в Голландии живет, живет татарская семья, и ребенка, который хочет быть таким же голландцем, как все остальные, это его право. Так же, как я встречал массу русских в Америке, которые ходят в церкви, но их дети ни слова по-русски не знают. Они не хотят, им не нужен русский язык. А вот религию они сохраняют. Очень похоже. И вот представьте себе, в Голландии сидит, и вашего ребенка будут заставлять учить татарский, который он не хочет, потому что он ему не нужен. Так же, как русский не нужен русскому, живущему в Сан-Франциско. Это его право. Здесь заставляют учить, чтобы сохранить вот этот мультикультуралистский аспект, общества. Ну, при полной, конечно, лояльности государству и определенным ценностям, которые имеют все-таки в основе, как правило, конечно, христианский характер. И вот экстраполируя этот опыт, конечно, можно порассуждать о проблеме так называемого параллельного общества. Это сложная проблема, которую рассматривают ученые. Я не буду об этом долго говорить, потому что нам... У нас еще некоторое, небольшое время только есть, я чуть-чуть поговорю. Но тем не менее посмотрим, что есть разные деноминации у мигрантов. Если мы посмотрим на нашу страну, и вот скажем для Татарстана, это мигранты из Средней Азии, из Кавказа, да, вот, какая деноминация господствует? Географическая, религиозная, <coughs> этническая. То есть человек как себя идентифицирует, если он живет уже здесь. Он рассматривает себя как там курт или тат или кавказец, или, э, знаю, или мусульманин, или как. Понимаете? Э, это тоже очень сложное соответствие, взаимодействие религии и этничности. Оно, в общем, вряд ли, вряд ли возможно. Вряд ли возможно. Но тут есть о чем порассуждать, но я вынужден дальше пойти, потому что у нас э, возможности долго говорить обо всем нет. Вот. Интересно, что мы сегодня, если посмотрим на исламский мир за рубежами нашей страны, мы видим, что разобщенность в рамках даже вот этих умаистских представлений, она очень... Очень велика. Посмотрите сегодня на те линии раскола, которые там в арабском мире существуют а между там Катаром и Саудовской Аравией, между братьями-мусульманами и, и другими исламскими государствами, между шиитами и суннитами. Особенно в рамках самого суннизма гораздо острее, чем между шиитами, шиитами и суннитами. Кто такие неофундаменталисты, кто такие фундаменталисты? Я только обозначу некоторые темы, о которых можно было бы читать в бесконечные лекции. Я не хочу вас утомлять. Я, наверное, вам уже немножко этой темой наскучил, я хочу только подводить итоги. Нужно только, говоря о термина умма, нужно подчеркнуть исходной для ислама концептуальную неоднозначность этого термина. Все его понятия ограничены. Функциональными особенностями того времени, когда оно употреблялось. Там, я не знаю, 7 век это одно, 10 это другое, 15 это третье, 19, и 4. А мы живем с вами в другую эпоху. Естественно, каждое значение ограничено контекстом времени. Неполитизированное, политизированное, не салафитское сужение значения термина не соответствует, что важно для нас заложенному в нем исламским вероучением глубокому гуманистическому смыслу. Я бы сказал, не только это подчеркивает гуманистический смысл самого ислама, но даже более, чем гуманистический. Гуманизм – это то, что связано с человеком, а если Пророк говорит о том, что ума может быть умой животных определенного вида, это более, чем это настолько глубоко заложенное уважение ко всему живому на земле, которое нужно понимать. Говоря об исламе, независимо кто ты, мусульманин или не мусульманин, и когда-то получая, это соответствует самой концепции, заложенной в исламе, что все люди были когда-то одной уммой, как говорит Коран, а потом разделились по воле Творца, не сами разделились, и каждой умме был неспослан свой пророк и верующим и неверующим тоже. Поэтому накладывать сегодня какие-то неправильные атрибуции на вот этот процесс, он совершенно это дело. Безнадежно и неправильно. И палитра слов, концепции и мнений в столь плюралистическом сообществе, каким является интеллектуальный мир ислама, было бы неверным. И на этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание.